Это меня сочиняет. Ты хотела курить? Как я кулю, что папочки видели. Зари прикурить, чтобы вновь дотянуть до Зари. Ночью на бекрее. Я скажу тебе, как это. Знать. Лишь в твоем кармане. Есть ключи от квартиры. Где исправен, увы, телефон. Хоть один бы звонок. И звонишь. По привычке маме. Не ради моего. дом. Когда даже отец, посещая столицу быстро, говорит с тобой, как постоялец с метро отеля. И любое слово звучит в тишине, как выстрел. Ты становишься целью. Слоняться по городу множив время валюты, потому что на что еще его можно множить? И каждая недопрожитая минута. Бесконечной кожи. Это мило и очень плохо. А если честно, это так хреново, что проще бы не родиться. Замените сахара вместо сахара. Вместо тепла – рассвет над твоей столицей. Напиши об этом. Взялась? Так пиши правдиво. Обращайся за комментариями, дорогая. Я могу сказать, чем все кончится. Подожди. Соврала. Не знаю. Потому что не кончилось. Эти метаморфозы, что тепло в постели, на кухне, что запах кофе – все о том же. Не изменится вкус папиросы, если смотришь в профиль. Это сказано в математике. Перемены мест, слагаемых в рамках прежнего уравнения, бесполезны. Как алкоголь бесполезен в Вене. Хочет крови вена. Пожалею людей. Не лей на бумагу эту историю, неоконченную героем. Полюби меня хотя бы в строках санэта. Еще не другого.